Приветствую вас на канале «Помощь с компьютером». И в этом видеоуроке я хочу вам показать, точнее продолжить а, про, про, прошлый видеоурок, где мы создавали учетную запись и добавляли ее а, в группу через командную строчку. В этом же видеоуроке я хочу вам показать, как это возможно сделать, че, а, не входя в операционную систему. По сути, вы можете это сделать через F8, и использовать устранение неполадок» компьютера или через программу ERD Commander Live CD или уже через установление системы а, с помощью диска а, операционной системы вашей. К этому. Так, нам нужно перезагрузиться, сейчас перезагружаемся и если вы а, через а, Диск делающийся, то вам нужно вставить диск и загрузиться через него. Нам же надо запустить 8 Нажимаем много раз. И открывается дополнительный вариант загрузки. Здесь нам нужно выбрать устранение компьютера. Запускаем его. Как у нас загрузится наше устранение палаток? Во всех других способах будет, надо выполнять идентично, как я показывал. Точность сейчас вот, загрузка пройдет. Выбираем далее. Так. Дэст удалось. Если пароль имеется, нам ввести пароль. И здесь нам нужно выбрать командный срок. Срока. Прописываем реджетик. И здесь нам нужно загрузить в курс нашей персональной системы. Так как мы сейчас находимся не а, в нашей персональной системе, а в восстановительной персональной системе. То есть, если мы здесь прописали бы команды Net users и создали бы, а, учетную запись, у нас бы не, не получилось. Для этого нам нужно, по сути, загрузиться сначала. То есть, мы выбираем здесь hkel-local-machine, файл, загрузить кост. Здесь мы находим наш а, локальный диск нашей персональной системы. Как это сделать? То есть, по сути, мы просто циркаем. Ищем здесь пользователей Document Settings. И ищем, какие, чтобы у нас здесь наши, мы ну, увидели наши учетные записи. После того, как мы нашли наш диск, нам нужно перейти в, в, в папку Windows, System32. Здесь найти папочку... Так, конфиг. И выбрать файлик System. Сдаем любое название. Давайте админ. Открываем наш а, код загрузочный. Здесь нам нужно выбрать папочку Setup. Здесь надо изменить две настройки Это CMDLine. Здесь мы прописаны CMDNC. То есть у нас будет загружаться перед началом в, выбора а, учебной записи или входа в систему автоматически. Сперва командная строчка. И вот здесь system type надо выставить значение 2. Okay. После чего нам нужно просто выгрузить э, куст, чтобы наши э, изменения применились. То есть мы выбираем админ, его выделяем, и файл и выгрузить куст. И все подраздел, да. Все, мы выгрузим. После чего мы можем спокойно перезагружаться. После перезагрузки вы увидите, что у вас э, допустим, сразу командная строчка. дождемся нашего запуска windows то есть, и смотрите идет программа как и первым к использованию и появилась наша команд-строчка имени администратора что очень важно теперь здесь мы прописываем те же самые команды которые мы делали в предыдущем видеоуроке где создавали учетную запись то есть давайте мы также нет Проверим, вот наша учетная запись создана и предыдущая QWERTY. Создадим просто админ без пароля, нет юзер админ адд. Команда выполнена успешно. Теперь мы ее добавим в локальный администратор. Net local администратор админ адд все теперь надо же появиться наша учетная запись вот она Админ. то есть наша также будет как обычно это ошибочка у меня надо систему активировать вот так легко и просто по сути маленькое шаманство с реестром и вы можете без захода в персональную систему, создать новую новую учетную запись. И добавить ее в нужную вам группу. На этом видеоурок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то с удовольствием а, задавайте их под комментарием в видео. Постараюсь на них ответить. Ну а так, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу, комментируйте видео, ставьте лайки, если оно было вам полезно. Репостите, буду очень благодарен. Всем спасибо и до скорой встречи.